А сейчас если нам повезет мы увидим как выходит как суров если он увидит свою тень то будет хорошая погода а если он тень своей не увидит что нас ждут проливные дожди и заморозки. Эй, Фил! Ты видишь тень? Походу, он только кашу видит. Да, Фишкин? Фишкин, хорошенький свинь, О, ухи теплые, это хорошо, ухи теплые, арбузон, вот так звучит арбузная свинья, по ней шлепаешь, она как арбуз, хорошенький. Давай точи. А сейчас мы посмотрим, где она живет. Если вот так вот открыть ее дверь и, и как-нибудь ее зафиксировать. О, это святая святых, прям святая свиных. Так. Интересно. Очень интересно. Там очень тепло. Если руку туда засунуть, чувствуется, что там тепло прям. Потому что в последней редакции свиного дома он был обложен землей. Вот так. Большим слоем земли обложен ее дом со всех четырех сторон и похоже что сегодня мы будем прощаться со свиньей потому что это все конечно весело но чтобы она зимой в таком доме жила я не хотел бы не сделал лет просрал Дам свинью добрым людям где у нее будет тепло зимой правда скорее всего ее сожрут еще попутно Сегодня ходили гулять она любит гулять со мной если я куда то иду идет со мной тоже вот, туда пошли потом вдоль берега туда пошли вдоль берега Кружочек по территории обошли, короче. Свинья аж вспотела. Вот такой пробежки. Пошла в грязи и спачкалась, как будто жара на улице. А. Да, да, да. Очень интересно, что если я залезу в свиной дом, то она не заходит туда, пока я не дам ей разрешение. А разрешение надо дать вот таким высоким звуком. вы Тогда заходит. Очень интересно. хороший свин получился я прям доволен в плечах такая здоровая много в ней добра ходит смешно ты знаешь что вода у тебя тут есть ты там все пьешь смотри вот здесь у тебя еще вода есть видишь? идет, наверное, засорилась чем-то а, она там засорилась а, а, мухой какой-то осой, пчелой засорилась все, ты пойдешь домой Фил, ты тень ты видишь свою погода хорошая будет или нет <laughs> ну-ка давай расскажи извини, вот на улицу сейчас не пойдешь да это потому что я тебя на улице не поймаю Здесь поймаю. Давай пообщаемся уже в прощание. Да, а то заберут тебя и все. Когда мы с тобой еще увидимся? Да, хорошенький свин Да. Ох, нет сил сейчас. Упадет сейчас свинья да, хорошенький. Он готовится сваливаться. Он готовится сваливаться, да. Сейчас я, говорит, поду, где стою, и тискай меня. хороший такой хороший хороший такой фишки молодец да добрый свин. умничка девочка Можешь открыть вот тут нервничать? на да, вполне способны на это смелее такой да. Мы с тобой прям Робинзоны на поле да? Робинзоны На поле Ты моя черная пятница Тихо -тих, тих, тих, тих. Давай Оп а -а -а -а. Еле протиснулся Свин <смех> Будь здорова.